Ребенок учится в шестом классе, с восторгом ходит на занятия английского языка, чего не могу сказать, к сожалению, о нашем опыте с общением среднеобразовательной школы, но здесь есть огромный плюс. Домашнее задание ребенок в общеобразовательной школе теперь делает абсолютно, абсолютно легко. Уровень знаний в дополнительном изучении английского языка говорит сам за себя. Хочется отметить, что контакт между детьми и преподавателем находится даже ближе к дружескому общению и такому партнерскому. Дети с удовольствием общаются с педагогом на все свои темы, темы учебы, темы каких-то личных отношений, что говорит о прекрасном человеческом контакте между учителем и учениками. Это тоже крайне редкое качество в обучении на каких-то дополнительных занятиях. Если можно так сказать, сленгом наших детей, учитель находится с ними на одной волне. Дети с удовольствием обсуждают свою школьную жизнь. Они умеют разговаривать нормальным человеческим языком. И вот этот социальный круг общения, на удивление, складывается не в общеобразовательной школе, а в школе, где они занимаются английским языком. Дети вытягивают друг друга, если понимают, что сосед не справляется с заданием Стараются всячески друг другу помочь Поэтому, конечно, я хочу сказать, что заниматься в таких школах надо К сожалению, их не так много в наших образовательных заведениях Но нам повезло, у нас есть такая школа И мы с удовольствием будем продолжать в ней заниматься